Ножи за сторону, дорогие друзья! Полуфинал Нижней Сетки, Галины Узбеки и Работяги Будут сейчас бодаться на карте Даст 2 за выход в финал Нижней Сетки Как известно, финал Нижней Сетки это либо... Шанс выйти в гранд-финал И играть там за первое и второе место Ну а за проигрыш в финале нижней сетки Вы получаете третье место И самое обидное четвертое место Займет команда, которая проиграет Именно этот матч И работяги Выигрывают ножевой раунд Право выбора стороны за ними И это, дорогие мои друзья стей. Работяги начинают в атаке. Тракторист, газелист, бригадир, шажопастый комбайнер и бухгалтер. Галина, узбеки. Это Чегевара, Стив, Мастер, Клинк, Носорог и Теремок. Почитай, пока что ласт сообщение. Ну, я видел, да, я ви ви вижу, Жень, что ты написал, но, как ты видишь, уже прочитать не получилось абсолютно от слова совсем. Так. У нас начинается пистолетка. Атакуют э работяги. Это бывшая команда Хопхей. После того, как у них э, от, раскол произошел там внутри внутрикомандный, э, стали, ребята, себя именовать работягами. Работяги они. Вот, ну, врыв такой себе. Чет-же опасный кабанер, прям, мягко говоря, очень плохо сейчас сыграл перестрелку. Долго убивал носорога. В результате носорог успел забрать э, тракториста. Поэтому, по сути, кровь тракториста как раз сейчас... Э, на руках у именно игрока... А игрока... Вот это да, ретейкнули, дорогие друзья. Стив Мастер и Теремок Ретейкнули все-таки очень непростую пистолетку. Но тут опять же все же призываю обратиться к тому самому моменту, где... Жапастый комбайнер Продал своего тиммейта И по сути отдал численный перевес соперникам так, Ко всему вдовесок еще и а, Ну Плохо было сыграно, плохо Потеря времени, в общем куча, куча, куча всего И все это не сработало вот так вот, да. И все это должно было работать по мнению игрока команды Работяги, но нет. Все оказалось мимо. Как можно было так с Глока заспамить в упор и все мимо? Вот это вот для меня только загадка. Но теперь что есть, то есть. Работяги без денег, их соперники с деньгами, с девайсами. Правда, не все, девайсов только три, но все таки Это лан? Не-не-не, это не лан, это онлайн, и разумеется. Ну, по пингам, в общем-то, видно. Хаем, неплохая под прилетела. Ну и у нас тут, по всей видимости, точка Б. Галаки! Фу, бригадирша заспамила, просто носорог. Заскамила! Заскамила Мамонта. 3 в 2, дорогие друзья. Кстати, не так уж и хорошо гали на узбеки провели этот раунд. Надо признать. Жопастый комбайнер отжал м у своего соперника и стреляет, продолжает стрелять с дигла. Зачем м тогда отжимал? А, не отжал? То есть только сейчас отжал, получается? Чё? Чё-чё-чё? Один на... на двоих, простите. чё мне показалось, что э, теремка нету, а теремок же здесь. теремок как раз на точке А у нас находится, уходит на длину. Не знаю вдруг, чем он руководствовался, конечно, когда уходил. А на длину... все. Все вопро... вопрос снят, даже не успеваю его дозадать, как бы, этот вопрос. Все. претензий нет. 2-0. Вечер добрый, будем надеяться, что будет классная игра Камаледин, приветствую Согласен, солидарен с вашим мнением Действительно надеюсь, что игра будет крутая а, Также хочу напомнить, дорогие друзья В чате на ютюбе вы сейчас можете проголосовать за команду Которая, по вашему мнению, выиграет в этом матче И, к слову, 78% голосов за галиных Узбеков Хаешка вновь под Газелиста В предыдущем раунде Газелист поймал Хаешку В этом ему прям ну везет Тоже у нас будет дальше. Ну, точка А, наверное. Наверное, опять же, повторюсь, наверное. Потому что наличие тракториста под спотом Б, как может означать фейк, так, в общем-то, и перетяжку скорую на точку Б. Да? То есть здесь нужны какие-то контакты визуальные. Единственный, конечно, минус. А, минус, на мой взгляд Что работяги очень медленно атакуют Ну прям просто очень медленно Ну не, нельзя вообще так в атаке играть Вообще нельзя просто А совсем нельзя играть так медленно в атаке Я покрываюсь паутиной Пока они Вот только продвигаются Есть сетка с результатами Есть, смогу вам ее показать Только Пау! хороший ваншот от носорога Больше без ваншотов Бригадирша, даблкил, тракторист на точке Б минус. И Клинк остался последним. Неожиданно, нежданно, негаданно. Но теперь нужно делать аж 4 минуса для того, чтобы спасти положение, в которое попали Галины Узбеки. И честно признать, не верю в то, что Клинк сделает 4 минуса и победит в раунде. Поэтому заранее прибавлю матчпоинт команде Работяги и посмотрим, что там. Не знаю почему, но верю в работяг, уж очень они понравились в прошлой игре Согласен, Виктор, они действительно круто сыграли, но фиг его знает Знаете ли, это все-таки карта Dust 2 Как я уже говорил, карта Dust 2 она менее предсказуема, чем все остальные карты Тут даже слабенькие команды могут очень неплохо играть Ну, отстрелил бригадиршу и бухгалтера, молодец и на дуде игре. Сань, вспомни, тейка на 25-й секунде выходили все раунды. Вот я про что Жене говорю, это же просто отвратно. Уже пыли паутина на голову мне ложится, а так... Так вот сегодня, я не знаю, ты же ведь, наверное, Женя не видел предыдущую карту? Там работяги, у их соперников экономический, короче, был. Работяги так долго сидели, что таймер закончился, и типы выиграли экономический, просто вообще ничего не делая для этого. Их соперники просто решили не выходить. Но, да, к слову сказать, никос результаты там будут, но только именно турнирная таблица. Ей был еще групповой этап, но групповой этап я уже считаю не нужно даже учитывать. Я на сутках сегодня видел, понял, понял, принял. Ну что, проходочка на Б и ретейк 4 в 2. Ну я бы, наверное, говорил сразу, что здесь сейф 4 в 2, потому что, как бы, какой ретейк. Там, учитывая, что диффуза только у клинка есть, а если клинк вот погибнет прямо здесь, что там его тиммейт будет делать без диффузов-то? Ну сейчас под перекрестный огонь выйдут и, как бы, до свидания. Вот клинк и погиб. чегевара убегает на сейф и все. Найс nice, анти Ну, вот я про что и говорю. То есть работяги — это ребята, которые не совсем в таймингах как бы живут, да? То есть вот надо двигаться немножко быстрее, но... Я понимаю, я много таких команд видел, которые вот стараются играть максимально сейвово и медленно. И, к сожалению, большинство из этих команд по факту медленно-то играют не очень. Правильно, с узбеками можно играть только фаст-пуш. Помню, с ними играли на нюке в слабой стороне, 5 раундов подряд выиграли, потом начали пушить медленно и слили туп... тупо карту. Во-во-во, про что я говорю. <с reserve> надо играть быстрее как раз-таки. Тут надо просто смотреть. Это уже 30-какая-то там игра в рамках турнира, и не понимать, что против галлиных узбеков гораздо лучше работает быстрая атака, это странно. Вроде бы все смотрят трансляции, игроки, я имею в виду. Но это более рабочая мета. Узбеки, галины которые не очень быстро перетягиваются. И не очень быстро соображают в момент, так скажем, когда нужно принимать решение очень быстро. Вот. Э, ни в коем случае это, конечно же, не принижает достоинства галиных узбеков. Но да, они играют действительно... Хорошо против медленного выпада. Вот быстрые выпады они ловят чуть-чуть хуже. Жапастый комбайнер отстрелил сейчас перетяжку клинка. И проход на точку А. Это можно считать, уже состоявшийся. Стив Мастер заблудился. И в результате погиб. Теремок последним остался. Находился он в сайде. Его тоже застрелили, кстати. Ну и 3-2, как итог. Они просто заработались. Ну да, неудивительно, они же работяжки. Там один на тракторе заездился, другой на газели. Бригадирша на бригадирничала там но аж опасный комбайнер Даже боюсь представить что делал со своим комбайном И со своей жопкой Ну и конечно бухгалтер Вел подсчет всего этого Работяги подняли настроение Респект подняли настроение Есть такое да работяги они И никнеймом своим Никнеймами точнее настроение поднимают И манера игры Во смотри быстрый выход на Б Где галины узбеки Галины узбеки все практически здесь Но на Б никого нету то есть, вот, пожалуйста, пример быстрого пуша. А как с пистолетами выбивать? Никак. От слова совсем. Вот и поговорили. Тр Трипл килл от тракториста, теремок в нижней тэшке. Курит. Курит бамбук, теремок. Выстрелил мимо, побежал. Все, здесь только спасаться. Минусы тракториста. Не люблю медленную игу игру. Снегурочка, я с вами полностью согласен. Я тоже не люблю медленную игру. Лично, когда в играл в Counter-Strike, вообще не любил играть медленно в атаке. Ну прям вообще не любил. Даже если моя команда говорит, короче, типа халдим, играем медленно и осторожно. Я все равно пойду лучше где-нибудь сдохну, инфу хотя бы дам. Но вот прям сидеть и ждать это не про меня. Прикол про тракториста, да? <laughs> да, кстати, я и забыл-то даже, что есть прикол про тракториста. Вот увидели предыдущий быстрый раунд, и он зашел вообще не напрягаясь, а теперь мы что видим? Вновь медленный раунд. Вот такие дела. Причем, кстати, там опять экономический, да? Мы уже сегодня видели, как работяги э, отдали антиэкономически. Как бы сейчас то же самое не получилось, досидятся. Медитатор бы тут поспорил. Но медитатор, да. Медитатор любит медленную игру, вообще, в принципе, за любую сторону. Это факт. Это факт, который уже общепринятым является. Жапастый и казилистый следом. следом, простите, тракторист. Прогнали носорога из точки, забрали трех соперников. Теремок получил немного демейджа, как немного. 81 в результате погиб, а следом за ним погиб еще один. Короче, демейдж дилинг всей команды Галины Узбеки в этом раунде составил всего 21. То есть 21 хп пятером умудрились снять со всех игроков атаки. Ну, такое себе, конечно. Ну, а если быть точным, сняли только структориста. Газелист, бригадирша, жопастый и бухгалтер перешли в следующий раунд. Также сотые, урона не получив вообще. Ну, хаешка прилетела. Шальная хаешка прилетела от игроков обороны в тешку. В тешке никого нету, поэтому хаешка такая себе. Спорная, очевидно. Тракторист. Блин, не успел обратно тракторист включить. Сделал точку... на точке Б минус. Оп. А тут уже на медужа пастой. Ну, работяги... Неплохо, неплохо отыгрывают атакующую сторону, знают во всяком случае, как ее нужно разыгрывать. Да, пистолетка пошла немножко ä, не по тому сценарию, как планировался, но да, да, в целом очень здорово. Очень здорово и очень здраво, что самое главное, сейчас отыгрывают работяги. Интересно посмотреть на галяных успехов, успехов? <Jo> <fazlaode> я сегодня как их только уже не называл, причем, кстати, галиных успехов. Такое я уже говорю второй раз, по-моему. Ну, в общем, да. Галины узбеки, конечно же. А, в атаке тоже, между прочим, могут себя проявить очень серьезно. Поэтому надо взять хоть какое-то количество раундов. Узбекам, разумеется. А, для того, чтобы иметь шансы на камбэк во второй половине. А то пистолетку проиграют, и все, и беда. Ладно, Саня, полетел, дела появились. Давай, Андрюх, удачи. Что-то у узбеков по стрельбе непонятно. Ну, пока да. Пока слабенько. Пока ребята не могут раскрыться никак. Но у Чигевара уже появилась снайперская винтовка. Там, кстати, у тракториста тоже АВП есть. Поэтому сейчас может произойти дуэль снайперов на Меду. Но произойдет ли? А, нет, Чигевара ушел на длину. Интересное решение. Завтра зайду на финал. Хорошо, Андрюха, буду ждать. Завтра, если что, 19.00 по Москве. Отличная хаешка от тракториста, подорвался теремок, тот самый, который ни низок и ни высок, бригадирша даблкил минус от тракториста за 300 и носорог на грибах убегает, убегает как можно дальше, потому что если находиться поближе к своему респауну, то там просто наломают ребер ног рук всего лишат бедного носорога и что самое главное вырвут ему тот самый рог, который вырывать, конечно, непозволительно э, любому носорогу. Ну, <coughs> такое себе дело. Седьмой раунд уход уходит уже в актив команды Работяги, но в целом я не скажу, что я удивлен такому счету. Но удивлен, честно сказать, что галин узбеки не взяли хотя бы три. Я думал, что вот ближе уже к середине первой половины э, будет взято. Вот что-то такое. Галеработяги, Никерыч, привет тебе огромный. Я видел, кстати, твое сообщение в Дискорде, блин, и прикинь, э, что-то из головы совсем вылетело. Пошел покурить и забыл ответить. Э, отвечу сразу после стрима. Ну, вернее как, я дам тебе ссылочку, короче, откуда можно ее э, притырить, короче. <кхм> То, о чем мы с тобой разговаривали. <свес> ну что, отсейвился сорожек. Кстати, по дефюзке там тоже достаточно галиковенькая ситуация у гальных узбеков. Прокидывается точка Б и, наконец-то, что-то быстро. Не надо стоять, ребят, надо выходить. <свес> Иначе сейчас всех в т просто и погасят. Газелист и бухгалтер по фрагу. Клинк успел все-таки забрать газелиста. Но два в одного здесь размен, на мой взгляд, удовлетворяет команду работяги. Ну, вполне себе приемлемо, как мне кажется. Ретейкнуть будет тяжело. Еще какие команды есть? Еще есть команда в атаке и команда Анви. Жопастый, бригадирша и тракторист. Каждый на этом ретейке выхватил себе по минусу. Ну вот разве что бухгалтеру только ничего не досталось. 8-2. Победа в первой половине за работягами. Сильная сторона выиграна. Не, не скажу, что это прям какое-то достижение. Но в любом случае это огромный плюс. Ой, да ладно, тебе все нормально, все же прекрасно понимаю. Спасибо заранее. Да, не за что, не за что. Я, во-первых, еще ничего не сделал, чтобы ты меня благодарил. Ну а вот когда сделаю, тогда еще и скажу, что, пожалуйста. Короче, на сорок! рожок сейчас посадил газелиста осторожнее нужно все-таки двигаться и надо не забывать про каверзную позицию снайпера на грибах и как минимум либо на x класть дымочек либо на сам парапет непосредственно но отдымляться нужно в любом случае а зовут меня александр Ну, не последовало ответного минуса за гибель Газелиста. И снова вот этот медленный, да. Ну вот, не выбить эту дурь, как говорится, из работяг. У них раунды быстрые работают всегда. В медленных появляются какие-то ненужные размены. И они продолжают играть медленно с разменами. Когда, в принципе, надо просто пытаться делать быстрые вещи. Тракторист. Авик не реализовал. Более того, еще и потерял его хаешки и флешки на длину. Много раз я уже говорил, да, что люди иногда погибают просто из-за того, что очень хотят кинуть хаешку Ну а по результату эта хаешка, к сожалению, привела к ситуации, в которой сейчас игроки атаки оказались Бухгалтер погибает, гр бригадирша Почему градирша? Хотел сказать бригадирша Одна против двоих Забайтила клинка, кстати, на выход Время кончилось у них опять кончилось время, дорогие друзья, этот стыд. Просто невозможно на самом деле перенести как-то вот... У меня нет такого количества слов, которые можно озвучить по поводу игры команды Рыботяги. Как можно, черт возьми, настолько медленно играть? Альфа, спасибо вам за подписку на Твиче. Это просто что-то с чем-то. Они опять проиграли раунд по таймеру. Ну можно чуть-чуть побыстрее передвигать своими батонами по картам. Как можно за минуту 45 не успеть бомбу поставить или не успеть всех убить, или не успеть сдохнуть всей командой? Это же проще простого. Чё с ними не так? Кринжовый был, согласен, вс по всем фронтам. Там и э, спрейдаун был достаточно кринжовенький, ну и вообще сам по себе момент был тоже кринжовенький. Короче, пошел я дальше работать, если что, на фоне слушаю, не отключаюсь. Давай, Женя, удачной работки. Бригадирший тракторист. Энтри-фраги, значит, давят точку А. Значит, и продолжаем пытаться давить. Бухгалтер, милый мой бухгалтер. А вот он какой. Забрал только что под КТ-респауном своего оппонента. Пытаются по-прежнему какие-то перестрелки игроки обороны навязывать. Но точку А все-таки сдали. Выдавили их с этой позиции. Погиб Чу Гевара теремок... Теремок, не, не уходи с точки Б! Теремок, сиди там! Я не знаю, что... А, чер... Черенок хотел сказать. Боже мой, я не знаю, что Черенок хотел там сделать. Ну, теремок, конечно же. Зачем он вообще со спота Б высунулся? Сидел бы там себе дальше, посиживал радостный и живой. Ну нет, пошел, умер. Привет, стрим, флейм, приветище. Они специально изматывают соперников временем и горящей жопы. Ой, я где-то, кстати, такое уже слышал. Кое-кто придерживается такой же политики изматывания. Знаю таких. Они напоминают мне Тим Тейко. Да-да-да, Петр, да-да-да. Именно об этом вот как раз с Женей говорили, что команда Тейко абсолютно также играла свои атакующие раунды и... Далеко не всегда эти атакующие раунды у них работали, надо признать. Ну, клинк, позиция хорошая, но он вообще понимает, что его отсюда видно. Он вообще понимает, что когда он так стоит, его видят. Все, кому не нужно его видеть. Газелист на длине расстрелял теремка. Потерял чуть больше половины лайфбара, но все-таки достиг одного фрага как минимум. Следом же опасный забирает клинка. Точка Б упала. Играл как с ними, так и против. А, да? Даже так, Пётр? Ничего себе. Стив Мастер не дали договорить. Развал. Очередной развал, дорогие друзья. 10-3. Как кто-то в чатике писал, я краем глаза видел, но не успел увидеть кто, что возможен разгром. По-моему, это писал Никос, если я не ошибаюсь. Что здесь может быть вполне себе разгромная катка. Сколько раундов будет сейчас? Ну, как сколько? Странный вопрос. Что, что значит, сколько раундов будет сейчас? Ну, 15 раундов сыграют в общей сложности, и будет смена сторон. Опять быстрая Б. Быстрая Б, которая работает как часы. Опять узбеки. Точку Б, кстати, отпустили. И это уже попахивает фиаско, братан. А гальные узбеки. что теперь делать-то? Мы уже видели с вами один ретейк точки Б. Пятером на пистолетах. И надо признать, что он получился не очень крутым. А, бухгалтер прошил через а, смоки Стив Мастера. Тракторист еще забрал чегевару Но носорог, кстати, попал. Залепил, залепил. Ой, тракторист! Дабл кил. Отлично прожал сейчас оппонент. Минус от газелиста. И это 11 3 Последний раунд первой половины начинается, дорогие друзья. Далее Галина узбеки отправятся атаковать. А на фасткапе старым п минус максимум атак хард. Это вы про ваш скилл или про тим-тейку? Петр. Не думаю, что будет разгром. Но я думаю, Галина Узбеки, мне кажется, не... Вот, не... <laughs> не то чтобы не бум-бум. Но навряд ли выиграют. И думаю, что все-таки да, здесь будет довольно-таки... Обидное поражение Но я не думаю, что 16-3 будет Я думаю, что Галь на Узбеке еще хотя бы раунд Ну, может быть, два Точно заберут, вопрос какие То есть они могут сейчас забрать раунд и сделать 11-4 А могут, например, забрать пистолетку И сделать уже там номинально 12 э, Какие-нибудь там 6 Промой Ну, слушайте, Петр Хороший скилл, хороший На старом фасткапе минус Мне, например, апнуть не удавалось э, Хард хард. Причем просто хард. Даже до хард плюса не удавалось апнуться. Так что для меня по минус на старом фасткапе. Это здорово. Флешечки, хаешечки, раскидочки и приколдейские, дорогие друзья, бухгалтер, даблкил, чегевары и теремок. Уже, простите, пардон, один теремок. А уже, простите, пардон, никого в живых не остается. 12-3. 12 12-3. Я раньше думал, что будет 16-9. Почему кажется, что так и будет? Но... Сложно. Очень сложно на самом деле взять вот просто и поверить в то, что Галлина Узбеки смогут взять еще 6 раундов. Очень сложно. При всем уважении к этой команде я тепло отношусь к абсолютно каждому игроку, каждой команды, участвующей в этом турнире. И вообще... А, ни, ни в коем случае не хочу принизить кого-то Или сказать, что кто-то не умеет играть Но а, сейчас будет выход на точку Б Под парочку хаешек Одна слишком далекая хаешка Но этого может хватить Бухгалтер ретируется, кстати ретируется очень неплохо Трипл килл успевает сделать, далее взрывается на хаешке От Стив Мастера, минус от Газелиста Последним игроком остается Стив Мастера к нему уже в спину забегают ГГ в пистолетном раунде, дорогие друзья. И потенциально ГГ во всем матче. Вот такая вот беда. Беда, заключающаяся в том, что работяги... Ну, беда заключается для Гальных узбеков, как вы понимаете, да? 13-3, и это приводит, в общем-то, к тому, что нет экономики. Придется делать как минимум хотя бы один экономический. Если получится поставить бомбу, то это хорошо. Если не получится, таки вообще беда. Короче, ну не знаю. В общем, как я и говорил ранее, мне кажется, что все-таки здесь не получится. Не получится, думаю, уйти от разгромного поражения у Гальных узбеков. Ну, холд на точке Б. Понимая, что там соперники типа с девайсами, зачем холдить-то? Ну, во имя чего? Чегевар, кстати, с бомбой. Да, и он, кстати, под точкой Б. Ну вот, вам, пожалуйста, Дохолдились. У теремка 4 хп, и теперь надо спешно менять позицию. До 40... На все это было убито 45 секунд. Вопрос. 45 секунд. Команда Гально Узбеки сейчас убили на что? На то, чтобы пох почти похоронить теремка, дождаться поджима на меду и уже никуда не выйти. Холд на экономическом, это же вообще прям утопия. Стив Мастер! Подобрал девайс, прям тут же погиб, к сожалению, даже не успев с него выстрелить. Носорог. 26 хп. Нет девайса. И так себе позиция, и 4 оппонента. Беда. С моим пингом от 1 до 7 грех не держать харда. Но это было давно, сейчас нет времени играть, и а заходить играть максимум час неинтересно. Согласен, Петр. С таким темпом, скорее, скилл будет идти вниз, то есть, чтобы как-то прогрессировать... Нужно чаще играть, гораздо, чем час в день. Да и то, я понимаю, опять-таки, что а, взрослый, работающий человек не может себе позволить играть столько, сколько ему заблагорассудится, да, потому что нужно заниматься делами. Опять-таки, человек семейный, да. А, есть дела куда важнее, чем играть в КС, и от этого будешь играть только хуже, и, естественно, оно и вообще тогда проще не играть. Просто, Саня, ты играл в то время, когда играли нормальные типы, потом большинство поуходили. Красные, кто в оффлайн, кто в другие игры, и те, кто были харды, поднялись на П. А кто сидел на М+, поднялись до хардов. Ну, не буду исключать, вполне могло бы быть и тогда. Вполне. Ну что, дорогие друзья... 14-3 на табло. И это попытка форсануть. Все-таки э, калаш докуплен Че Геварой, засейвлена в предыдущем раунде. Но клинка уже убили, опять-таки, да? Стив Мастер завис. Еще вот. Еще чего не хватало, так это того, чтобы гальные узбеки еще и вчетвером остались. Так еще и завис чувак, у которого бомба была вообще превосходно. Ну, ой! Допросились, ты смотри, носорог, дабл -кил. Только бомбу-то как брать? Как брать бомбу? Когда вот вылетел, все, бомба лежит в респауне. Теперь за ней уже можно сходить. Вернулся Стив Мастер. 16-3 писал при 2-2. Классно. О, п -п вот это более уже правдоподобно. Да, но ты смотри, там все не настолько уж однозначно. Бомбу-то несут на точку А, там тракторист один. И этого, видимо, достаточно, типа, да. Один на один с носорогом, но у носорога уже нет времени. Понимаете, даже если он сейчас убьет тракториста, он не успеет спуститься, забрать бомбу и поставить. Ну, так банально еще его никто и не пускает. Но теперь по-хорошему надо было бы убивать носорога. <связать> и да, он погибает. Дорогие друзья, два раунда к ряду носорог сейвился. Представьте, как у него много денег. <связать> То есть у него вообще сейчас нету денег ни на что. <связать> Беда. Беда, печаль и тоска, к сожалению. Но счет 15-3. Да, это было давно. Сейчас нет времени играть. Так, а это я уже прочитал. Все, я подумаю, это новое сообщение от Петрафа. Пробежечка на Б Куда, куда как бухгалтер вообще Куда все пули до этого летели, я что-то не понял Ну продавили точку Б Продавили, это уже достижение Наконец-то появляется возможность а, Главное создавать Возможности и потом пользоваться ими Ну что, флешечка пошла Или не пошла Жопастый, флешечки пошли начинается забег Размен Бригадирша Да ладно! Да ладно, не успей, секунда! Одной секунды не хватило! Че Гевара затанцевал за. Да как? Как, ёлы палы Как это возможно? На соплях, дорогие друзья, снята была бомба. 16-3 Галины узбеки проигрывают, дорогие друзья, и занимают четвертое место в этой встрече. Вот это поворотище, дорогие мои друзья. Я вообще не. Я думал, все там успеет. Не, вернее, не успеет. Короче, ладно, все. У меня на этом все, дорогие друзья.